Падла, падла, вырезай Самое полезное ватчелло Подписали все нахуй На этот сайт Быстро Здравствуйте, уважаемые И за горой Новый год Значит самое время готовить новогодние напитки Но прежде чем мы начнем Подписывайтесь на канал Ставьте лайк этому видео Смотрите другие видео с канала Делитесь им в соцсетях И оставляйте ваши комментарии Первым делом Наш всеми любимый спирт мы прогоним через фильтр и проверим, меняется ли от этого его крепость, запах. Поехали. Полностью новая кассета. Промытая, подготовленная. Отправляем. Ну, все было четко понятно. 95. Зови мне цифры, цифры у тебя, с твоей стороны. Меньше 90, немножко потерялся. Ну и, возможно, он чуть потерял из-за того, что в кассете оставалась вода после того, Новогодние напитки у нас будут в следующих э, видах. Мы делаем джин, мы делаем мандариновую водку, мандарины неотменная, атрибут нового года. И сделаем водку мультикрук. В конце ролика даже на полностью я расскажу об условиях прожеки. Ну а для домашнего джина нам понадобятся плоды э, можжевельника, сушеные ягоды, и плоды кориандра, сушеные ягоды. Так как ягоды сушеные, мы их немножко вымочим в горячей воде. Отправляем в стаканчик. Пачка 50 грамм продается в аптеке, бутылка будет большая, поэтому мы задействуем две. Ой, вот это вот, вот вид, шариандра. Горячей водичкой. Ягодки парятся, мы займемся мандариновой ложкой. Все, так это настаивает. Сначала подготовим спирт. Берем пузыряку. Спирт бодяжим по традиции 80%. Это вот у нас будет под мандариновую вачеллу. Делаем мандариновую водочку. Мандарины лучше всего брать тонкокожей, то есть не сорт клементины, а вот у которых максимально тонкая кожа. У этих клементинов у них э, большая э, пористость э, и это не есть хорошо. Э, между самим э, плодом и кожурой э, до, до фидищи э, воздуха получается. Нам нужно все экономично, качественно, и они по вкусу, они по вкусу гораздо лучше. Сначала дегустируем. Игор продегустирует. Предноводние вкусы. Ну, я тебе базарю. Прям с кожей я их предварительно тщательно вымыл. После того, как зелье разлито, до доставать потом самый вкус. Вкус. Достаешь, выжимаешь, а потом... и потом еще можно кайфануть. Самогонный настойчный алкофреш. У нас сюда должно уйти примерно... 3 килограмма, на какой-нибудь более-менее ровной цифре веса. Тормозни меня. На килограмме, например, на... Игорь понял. 998. Все. Давай, от... Отправляем. Игорь, скажи, сколько сейчас на весах? 846 г. Вот. Два килограмма уже там кило 2,846 г мандаринов отправляются в наш настой, в Б. пусть оно постоит так дней 12-14. Итак, а теперь готовим джин. Для джина у нас ягоды размякли, распарились такие э, плоды. Плоды можжевельника, плоды кориандра и обязательно нужно будет добавить цедру двух апельсинов и цедру одного лимона. Сейчас попробуем. Вот так вот. Да, офигенно получается. Овощи чисткой снимается чисто цедра. Получилось такое вот цедры из двух апельсинов. Продолжаем теперь с лимона. Лимоны лучше брать толстокожие, с них самая бодрая цедра, и они самые сочные. Теперь погнали ягодки. Терьер ушел. Моржевельник ушел. 100 грамм ягод можжевельника, 50 грамм сухих ягод. Сориандра. Плодов, плодов. И там, и там плоды. Все герметично закрываем. эту гречневую кашу. Гречневая каша. Суп. Вот, все. Смидесяточка готова. Итак, ну теперь, собственно, водка-мультифрукт. Сначала делаем спирт до 70. 9, ничего страшного. Помешай спиртомер. Спиртомер. Правильно говорит спиртомер. Егор. Мультифрукт. Водка-мультифрукт. Изобретение нереальное. Два мандарина. Потише вы. Один апельсин. Яблоко. Яблоко сорт Сезонные, по крайней мере в магазине это так называется сладкое яблоко сладкое это все кисло-сладкое должно быть бомбически душевненько ролики про яблочную водку он вот здесь использовали сорт антоновка здесь взяли покупные яблоки антоновка была бесплатная моего дружеского сада-огорода привет нашим большим друзьям да маленьким бутылкам. Виноград черный, поэтому никакого расизма. Ничего с ним не делаем, просто веточки отрываем. Там ветка, по-моему, на 100 с небольшим. Грамм 150. И... как раз вопрос, зритель. Сергей из Ростова, почему вы уберете именно 70%? 96% он выжет все полезные и вредные вещества. 40 градусов будет дольше настраиваться. Вот так Киви просто очищаем, в киви. Витамина С в киви больше, чем в лимоне. Самое полезное вообще Все готово. Пакуем. Ждем 12 16 дней. Все готово. Все настаивается. Настаивается будет 12-16 дней примерно. Походу разберемся. Теперь самое интересное. Уважаемые, придумайте название мандариновой водки. Придумайте название э, Джину самодельному. Придумайте название водки Мультифрукт. Автору Поставившему комментарий с лучшим и самым интересным, по нашему мнению, у нас будет э, целая коллегия. Мы соберемся, обсудим и на, на дегустационном ролике объявим победителя. Итак, что нужно? В комментах пишите э, название мандариновой водки, ставите лайк этому видео, делаете репост этого ролика у себя в соцсетях, без разницы, Facebook, ВКонтакте, Twitter, что угодно, главное, чтобы был репост. И для того, чтобы я увидел, что лайк у вас поставлен, у вас должен быть создан канал, тогда я смогу это проверить, и э, автор лучшего, э, по нашему общему мнению, с моими коллегами, которые будут э, участвовать в дегустации, получит 0.5 мандариновый. На тех же самых условиях 0.5 мультифрукта получит автор лучшего названия и 0.5 джина также получит автор лучшего названия. Не забываем, лайк, like, репост, комментарий с названием. Должен быть создан канал, еще раз э, говорю. Создан канал, тогда я смогу увидеть, что поставлен лайк like именно этим пользователем. У вас он отобразится понравившимся видео, создать канал не проблема, если есть аккаунт, создает канал в секунды. В ролике, который будет опубликован дегрессационный до 10 января, мы объявим победителей, получающих, соответственно, транспортные расходы, если выигравший находится на другом конце земного шара, я беру на себя оплату кости России, я там, доставка, там, что-нибудь, в общем, доставка с меня. Главное, лайк репост, у вас канал, такие дела, спасибо за просмотр, увидимся на дегустации.